Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Моги Вара. И добро пожаловать в новую часть по дуэлям. Сегодня будем собирать пик из молодых, получится, молодежных э, самых ребят из Бравл Старс. Выбираю э, чисто по э, именно возрасту, то есть самые такие молодые, у которых мало годиков, сколько и тебе, в принципе. Ладно, шучу, возможно, тебе постарше. Ну в целом, ребят, идею вы, наверное, просекли. Так что обязательно ставь лайкосик. Я думаю, это будет интересно. И напиши об этом в комментариях. А, ну что ж, Джесси, и давайте полетим сразу в карточку Итак, ребят, я первую игру протестировал. Я проиграл, сами видите. А, здесь самая главная ошибка моя, с моей стороны было взять... А, вторым Эдгаром, надо первый Эдграм поставить было Потому что он копит ульту, во-первых, пассивно Во-вторых, ГАЗ ничего практически не сделает И Тем более, вот смотрите Одни, одни получается, а, деды на а, вот этих динамайчиках ходят Все время убивают Ладно, прожимаем гаджет, в принципе, не отвлекаемся Кстати говоря, насчет выпуска видео Пожалуйста, именно твоя нужна помощь с этим вопросом а, Напиши об этом в комментариях Когда тебе удобно смотреть мои видео так, Найс, nice, хорошо, забираем Дарила. Когда тебе удобно смотреть мои видео? Потому что я публика... публикую вечером поздно и, возможно, могу утром. Короче, неважно. Главное, напиши, как тебе удобно. Блин, вот это неприятно, конечно. Очень неприятно. А, напиши, главное, когда тебе удобно. Ну, удобно ли в 11 часов? Ну, когда я вот это, в вот, 11... Вот это... Да ёпасите! Что происходит? Алё! А! Оставьте меня в покое. Хватит мне убивать. Все, дж за Джесси сейчас отрыгаю. Отры отры блин, что я несу? Отыграю просто идеально. Смотрите, бах-бах. Тычка есть, вторая тычка есть. Смотрите, он здесь в кусте сбоку сидит. Да, я угадал. Бах-бах. Блин, не попадаю немножечко. Оп, напряжение, Найс, просто выиграли по скиллу. Я же говорю, я соберусь. А, остается Леончик. Я так думаю, у него до ульты очень много. Ну, половина. Вот. И он идет просто в тупую. У нас есть два гаджета на это все дело. Давайте кинем сразу. И плюс у нас еще есть хил. Да. А, Леончик просто отгребает по полной. Его хил не спасает от ульты. И мы выигрываем уже первую игру. Кстати говоря, еще и квестик выполним. Это будет замечательно просто. А, насчет... Получается, выпуска видео. В одиннадцать выпускаю, и в это время уже другая карта появляется. Удобно ли это для вас или нет, не знаю. Ну, мне кажется, что нет. Просто мне, честно говоря, неудобно, потому что я учусь техникуме у меня постоянно времени не хватает, я прихожу поздно, делаю там всякие конспектики, другим занимаюсь. В целом, там кушать готовлю, там это на это тоже время уходит, поэтому. Когда я уже сажусь монтировать видео, как бы записывать уже очень поздно. И когда выпускаешь, ну, мало просмотров набирается, вечером никто не смотрит. Короче говоря, пока я болтал, накопилось ульта. Я просто выношу грифа, он не пускает ульту, что для него ошибкой было. И забираю его. Да, немножечко пассивно сидим. Немного неинтересно. Да, сижу, забалтую у вас. Ну, что поделать. Да. О чем мне делать против Эльприма? У меня нету гаджета да у меня вообще выносит без шансов я даже подпрыгнуть не смог у меня и джесси возможно таки не сможет справиться так а что же мне тут делать я наверное понял что мне делать я просто уйду в дым потому что мне против альприма э, делать нечего копите мульту точно я не стану быстрее накопится быстрее э, я умру на Джесси, Джесси, самое главное, сейчас мне правильно кинуть ульту и загаджетить этого типочка. Так, не стреляем, ждем зоны. Ждем. Он тоже ждет, что для нас хорошо. Нет, он все-таки выходит, понимает, что ему крышка будет во время поджимания зоны. Или нет? Чего он лайк like, кидает? Так, нет, он поджимает, надо кидать ульту. Смотрите, куда Он, он ультует прям по... Этому моменту не надо укидать ульту срочно. И второй гаджет производить. Есть. Подхиливаем. И минус. Э, получится льприма. Замечательная ульта от э, Джесси. получит Джесси хорошо здесь заходит. Я не знаю, как это работает. Но Джесси прям вообще скиллуха. У прокачанная. Значит. Фрэнк прижимает гаджет. Ну, неплохо. Предупредил чисто. Я уже наложил кирпичей. Ух, елки-палки. что ты гонишься за мной? Отойди. А, ну тут все, ребят. Ну, сами видите. Фрэнк ничего с нами не смог сделать. это был очень. Ну, бывает. А, давайте полетели сразу же в следующую каточку. Напиши в комментариях, кстати говоря, как тебе вообще обстановочка в дуэлях, как тебе дела Брал Старси. Не знаю, зачем я спрашиваю, просто ничего больше. А, на самом деле, смотрите, у нас дуэли вернулись. Я вообще в шоке был. А на самом-то деле, они должны были в конце месяца этого февраля, когда вот обновление было. сейчас ну, спокойно забираю. А тут Д... Динамайка, смотрите, вообще изи. Я думаю, и у вас так тоже получится. Главное верить в себя. У меня сейчас 800 трофеев на Эдгаре и на Джесси. Вот. И я думаю... Вообще на изи можно здесь апаться. Таким пиком. Ну, конечно, здесь э, слабоват Эдгар против всяких Шелли, Эдгар, Гейлов, э, вот таких вот Эльпримасов. Ну, мне делать нечего, просто у меня гаджет другой. Надо, наверное, поменять его. Я думаю. Смотрите, удальность у Эльприма больше, из-за этого я наношу ему меньше урона, чем он. Бай Байчу его на ульту. И он не батится просто наносит кучу урона. Не, я прыгаю и просто теряю ульту, а он тоже теряет, но я на гасе не знаю, смогу ли я его выиграть или нет вообще. Извиняюсь. А, смотрите, он просто пушит меня. Я пожимаю гаджет и просто на лоу хп выигрываю каким-то образом, закликаблю, атаку и все, мы выигрываем. С ума сойти, да, ребят? Или прима на гассе выиграть? Uh, ну, шансы еще есть, конечно, но смотрите, у нас здесь Шелли. Я не успеваю тычку дать, и мне кажется, это будет проблемой для нас. Потому что мне ульта очень важна для Джесси. Вот она будет стоять за стенкой, вот мне что делать. Так, я попал раз. Блин, мне нужно попасть. Не, ребят, я еще и гаджет сливаю. Чтобы защититься, мне приходится ставить ее под себя. Шили еще дамажит без конца эту турельку мою. Нет, тут бесполезно. Просто по хп она выигрывает. И я по килам тоже... Ой, по... Этом... Надо гаджет все-таки менять, да, точно. Окей okay. Я поменял гаджет И мне сразу упадает гейл, как обычно Не знаю, что я сделаю Вот смотрите, он ошибку делает, конечно Но чуть не то, <laughs> Он реально делает ошибки Просто подходит очень близко И из-за этого поплачивается своим Персом Сумас, сойти, еще гаджет поздно прожимает Ну тут Сразу мы прыгаем Ага, прыгнули, елки-палки. А он еще мне через стеночку дал, да? Просто капец. Как, как, как это вообще возможно? Так, ну в принципе на гасе можно его выиграть. Еще и Тара со своими гаджетами. Он потратил два гаджета. У него остается один. Ну, мы его забираем. У нас тоже один остается, но. У нас еще есть Джесси. Чисто молодежный сленг. Давайте как молодежный сленг разговаривать. Ну че, рыпаешься, да? Ну, давайди сюда, тара. Давай, ну-ка, там лови плюшечку. Да, вот так вот. Да, елки палки что такое? Словила плюшечку, Тара и выдержала напора. От молодежного сленга. Так, короче, Макс, калет, нет. Окей. Пик против моего Эдгара просто. Идеально подходящий. Чего не делать реально с ним? Мы типа смеемся врагом. Че, Макс стреляет? Против кого он Макс взял, реально? Против э, Динамайка? Ну, не особо помогает, наверное. Без ульты Макс не особо интересный. Ну, если только... У него пассивка другая. Короче, не важно, в принципе. Ну, что, давай. Ответишь за свой скилл. Так, наносим пол хп ему. Отлично, он туда пошел, Это для нас очень замечательно. Плюс дым его поджимает. Хорошо. Я это я тоже... Рассчитал все. Молодежь нынче умная, не то что старики, понимаете, в чем смысл? Так осталось Калет, кстати говоря, у Калет есть ульта, и я знаю, что она будет на а, отдалении. сто типа вот. Я знаю, что она здесь сидит, да? Что, ну, негде есть сидеть больше. Поэтому я думаю, что я прыгну именно вот в те две баночки, две бочки. С прям вот у, с лев, левую бочку, прям рядышком, чтобы она меня не толкнула в дым, если что. И, да, так давайте сейчас спрыгать уже. Идеально, идеально я сделал, все счет забатил, плюс ульта у нее не туда пошла. У нас остается против нее Джерлет, ну, против нас Джанет. Я думаю, тоже на Эдгари вынесу, что если, ну у нее гаджет еще есть, правильно. Остался один-единственный гаджет. Сейчас пока прыгать я не буду. Опять же, вот этот доставучий, получается, режим, когда сидишь просто в ожидании. Да, это немножко подбешивает, ну а что, в последнее время надо играть умом, не рыпаться особо, не агриться как варвар в средневековье, а играть по уму чисто на выдержке, на терпении. Тогда и выиграть можешь. Так, ну Дженет у нас, получается, ходит. Не знает, что делать. Давайте попробуем забайтить натычки, чтобы потом приблизиться и поменьше. Понесло. Так, окей, она отпрыгивает. Ужасно. У нее еще ульта. Я еще надеялся на то, что когда она будет ультовать, у нее будет, да, уменьшаться хп во время того, как она будет летать по зоне. Все это идеально. Просто Эдгар нынче умный. Фрик. Ладно, шучу. Так, мы победили. 12 раз противников. Все забрали. И... На этом я продолжу видео к итогу. Если понравился видос, обязательно ставь лайкосик, подписывайся на канал. Всем удачки и всем пока-пока.